Добрый день. Совсем недавно мы столкнулись с такой проблемой, что очень сложно найти качественный товар у оптового поставщика. И очень сложно найти поставщика надежного. Доступ к крупным компаниям в основном ограничен размерами твоего бизнеса. 8 из 10 крупных компаний, которые мы опросили, не продают свою продукцию оптом малому бизнесу или начинающим предпринимателям. Мы сегодня хотим вам представить платформу, на которой которая решит данную проблему. Да. Итак, мы представляем сервис закупи. Наша разработка поможет малому и среднему бизнесу начать работать с проверенными поставщиками товаров. Нашей целевой аудитория будет являться малый бизнес и будущие предприниматели. Uh, у нас есть аналоги, это госзаказы и Яндекс закупки. Uh, наше основное отличие от них в том, что мы будем работать исключительно с предпринимателями, и второе, у нас более упрощенный процесс регистрации на сайте. Общий объем целевого рынка у нас составит uh, около 6 миллионов организаций. Реальный допустимый рынок полмиллиона. Основные проблемы мы считаем невостребованность ресурса и нехватка финансовых ресурсов на старте. Вот. Для решения данных проблем мы будем привлекать SM-агентство, с которым мы уже договорились, и увлекать искать инвесторов. Вот. Для привлечения больших заинтересованных людей мы будем углубляться в digital маркетинг и модернизировать наш сайт. Также на нашем сайте будет доступен сервис гаранта, то есть пока а, товар не придет для исполнителя, а, то деньги не перечисляются изначальному продавцу. От продавца. Спасибо за внимание. На этом у нас все. Меня зовут Егор. Это Ирина. А это еще один Егор. А, и мы рады приветствовать для вас а, проект под названием а, Devois. Условно говоря, это мастерская по модернизации предметов одежды и аксессуаров. Мы хотели бы представить вашему вниманию э, промо-ролик нашего проекта, но, к сожалению, из-за проблем со звуком он, видимо, не будет воспроизводиться. Ну, к сожалению, не будет очень тихий звук. А может быть, мы посмотрим, а вы за кадром расскажете? у можно дальше. Больше. Итак, давайте же разберемся, в чем проблема нашего проекта, для чего он предназначен, в чем заключается его ценность. К сожалению, в данный момент наблюдается низкий уровень заинтересованности людей в обществе культурным просвещением, кино, литературой и искусство. Мы предлагаем разнообразить вашу одежду и аксессуары путем нанесения на них рисунков с изображением, например, кадров из а, знаменитых фильмов, например, советской киноклассики, да, а также цитаты из общепризнанных литературных произведений а, или же а, мудрых высказываний великих людей. А, наш проект уникален тем, что мы модернизируем а, те популярные виды аксессуаров и одежды, а, которые, еще раз повторюсь, по пользуются популярностью у людей, но почему-то а, не... А, не обрабатываются нашими конкурентами. Также мы бы хотели расширить ассортимент модернизируемых товаров и аксессуаров, ну и в целом вещей. Также сейчас одно из набирающих популярность направлений в бизнесе является тренд индивидуализма. Именно наш проект направлен на его расширение. И также мы бы хотели открыть мастер-классы и курсы для людей, которые бы хотели обучаться модернизации одежды и ее кастомизации. Может следующий слайд? Всего наш проект прошел 5 этапов реализации. Первым из которых было проведение социального опроса среди ребят из нашего отряда. У них мы поинтересовались, интересна ли им тематика нашего проекта. После чего на основе приведенных ими ответов мы составили статистику, из которой узнали то, что подавляющему большинству людей интересна э, кастомизация и модернизация предметов их одежды и гардероба. Далее к нам начало подбираться одно из важнейших мероприятий нашей профильной смены, а именно ярмарка а, проектов а, агентства стратегических а, инициатив. Поэтому мы решили а, сконцентрировать свое внимание на предметах а, таких как кепки и панамы, так как в полном объеме поработать со всеми предметами гардероба на базе Артек у нас а, нет возможности. Далее мы занялись поиском единомышленников коими для нас стали администрация Артека, которые предоставили нам необходимые материалы в виде красок и красящих баллончиков, и наша вожатая Екатерина, которая, а, pose, которая на протяжении всего проекта <с wichtige> активно поддерживала нас. Вот. Заключающим этапом проведения нашего проекта стала, стал мастер-класс э, на ярмарке проектов э, Агентства стратегических инициатив. То есть он выступил как вообще осуществление проекта. Итак, э, на следующем слайде представлена бизнес-модель нашего проекта. Да. Более подробно вы можете ознакомиться с ней именно на слайде, я, рас, я же расскажу вкратце. Итак, первое, чем мы хотим заняться, это начать модернизировать одежду и аксессуары с помощью нанесения на них рисунков дальнейшим шагом в модернизации одежды станет привлечение новых способов этой самой модернизации таких как вышивание на одежде и аксессуаров и добавление пинов и если кто не знает такие определенные значки с постепенным ростом нашего нашей мастерской мы бы вполне, мы хотели бы создать собственный бренд который будет поддерживать экологическую повестку дня и ну например создавать эко-коллекции и так далее и когда наш бренд наберет популярность, мы бы хотели открыть курсы для обучения людей кастомизации и модернизации. Но, естественно, для тех, которым будет это интересно. И в идеале мы бы хотели видеть наш проект как развитую франшизу «Девайс», которая бы имела интернет-магазин, сеть смарт Atelier и представляла бы из себя устойчивую экономическую цепь с гибкими условиями трудоустройства. Может, следующий слайд? Несмотря на то, что наш проект а, только начал а, вступать в нашу силу, а, работать, мы уже успели а, поучаствовать а, в ярмарке проектов от партнеров агентств стратегических инициатив», а, на которые непосредственно сумели опробовать свои силы а, в создании рисунков. А, мы провели мастер-класс для нескольких отрядов а, и модернизировали головные уборы, а именно кепки для ребят, для желающих ребят, и э, готовы поделиться результатами. А именно э, мы были довольны тем, что ребята ушли от нас с радостными лицами и э, модернизированы кепками, и мы бы э, после нашего результата мы убедились в том, что они готовы платить за то, что мы делаем для них, и э, хотели бы видеть такую мастерскую в своем городе. Может следующий слайд? Ну, вот на данных слайдах представлены итоги мастер-класса. Также вот у уважаемых экспертов были предоставлены кепки. Это были шаблоны, на которые ребята могли посмотреть и вообще убедиться, нужна ли им эта модернизация. Может, следующий слайд. Ну, а на этом слайде представлена скромная команда нашего проекта, которая готова к сотрудничеству. И мы очень надеемся на то, что наш проект вас заинтересует, и вы будете готовы сотрудничать с нами. Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Мой проект называется Помощь сиротам. Идея для моего проекта, я, я не знаю, когда он мне подкинулась, просто мне что-то в голове щелкнуло. И я решила, что вот сиротам нужно помогать. А, потому что на данный момент сиротам не хватает детства, им не хватает семьи, родных. И я подумала, что можно а, предложить сиротам познавательные курсы дать им знания, дать им детство, и, возможно, можно с ними что-то сделать, и их, возможно, заберут родители. Вот. Масштабность этого проекта, я собираюсь развить его не только по всей Москве, но, возможно, я смогу развить его по другим городам России. Потому что даже в Подмосковье, даже дальше детям из приюта нужна помощь. Достижение проекта сразу скажу, на Гермарке меня не было, но я думаю, что если все будет хорошо, то возможно где-то через год, а может даже через два где-то сто сто десять десятых процента Детей будут иметь семью, родителей и счастливое будущее. И я надеюсь, что мои партнеры по команде, а их всего двое, так как большой команды я не успела набрать, мне в этом помогут. Я являюсь лидером проекта «Edible Bottle» или в переводе на русский «Съедобная бутылка». В мире, в мире достаточно проблем, связанных с различной деятельностью человека. Мы выбрали лишь два направления: это экология и бездомные животные. Во-первых, экология это зачастую проблема является с мусором. Пластиковые бутылки самые ненужные. Стекло можно сдать, бумагу бумага это муллатора. А, а все равно, если стоят бутылки, контейнеры для сбора пластиковых бутылок, бутылок зачастую это оказывается все в, одно, в одной куче. Во-вторых, животные бездомные остаются на улице по вине человека. Самое распространенное решение – это стерилизация животных. Но что делать с остальными? Остальных сдают в приюты или подбирают другие люди. Но в приютах не хватает корма, поэтому места, можно так сказать, ограничены для этих животных. Мы решили объединить две эти проблемы и создать автомат, который за пластиковую бутылку будет, будет выдавать корм, но не напрямую в руки людей, а специальный контейнер, который будет вскоре пере передаваться в приюты. Это прототип. модель, прототип, да? Да, да, прототип. Здесь это было сделано на скорую руку, и сам, как сказать, механизм будет задействован так, что бутылка будет нажимать на рычаг, а уже остальное будет высыпаться корм. В нашем случае это пока бутылка просто кладется... И высыпается корм. Извините, пожалуйста. <Horse> да. Дальше. Дальше. Дальше. за несколько дней, за несколько за некоторый период времени, в мы здесь находимся и работаем над этим проектом, мы уже начали вести переговоры с компаниями по производству корма, которые будут, возможно, нас спонсировать, но это еще не точно. Был проведен мастер-класс по созданию таких автоматов среди детей лагеря, которые они могут сделать сами и установить хотя бы у себя дома. И также это... Рассказали людям из других городов в надежде на то, что проект будет развиваться на других территориях нашей стра страны. Стратегия развития. Во-первых, это масштабирование нашего проекта. Также это э, реклама. Затем это количество людей, которые были согласны на проведение нашего проекта. Это 26 человек непосредственно в нашем лагере, не считая людей из наших городов, которых мы точно знаем и точно уверены, что они будут нам помогать. Основные мероприятия — это будет проведение рекламы, видеомастер-класс, которым мы будем выкладывать в соцсети для создания такого автомата и подписание договора с различными партнерами. Я хочу представить вам наш проект, который называется Новая жизнь старая одежда. Он заключается в том, что мы собираем старую одежду по городу и переделаем ее в новую. У наш, нашего проекта, естественно, есть риски, которые заключаются в том, что ну, может в ней находиться прибыль а из того, что может просто мы оплатить а, дизайнера, а, ш, швей и так далее, но не окупиться из за того, что покупатель не найдется. Или же э, ну, люди будут думать, то, что наш проект является вторичным, секонд-хендом. А, и у нас, естественно, есть решение этой беды. Мы начали сотрудничество с Charity Shop. А, это компания, которая занимается примерно такими же делами, но она немного на другом уровне. И мы, я уже связался лично с ними, и, в принципе, директор согласен с вами сотрудничать. А, мы нашли дизайнера с помощью Тимофея, который сидит где-то там в зале. А, а вон он. Мы нашли через Ирину Кримскую дизайнера Ольгу. Я не знаю фамилию, если честно. Сейчас, подсказочка мне нужна. А, и сейчас перед нами стоит э, три цели, которые нам стоит очень сильно за ними задуматься. Это, ну, э, получение дизайна, который именно будет подходить под любую одежду, которую мы получаем, просчет э, цены для того, чтобы получить одежду и чтобы получить логичную прибыль, чтобы она была вечная. В принципе, на этом все. Проект «Навигатор успеха». Суть нашего проекта — это создание мобильного сайта для самоопределения профессиональных качеств. Пользователи выполняют задания по определенным профессиям. После выполнения заданий выдвигаются скиллы, которые необходимо прокачать, либо они остаются на этой профессии дальше. А, актуальность нашего проекта. 60% подростков не уверены в выборе своей профессии. Одним из главных качеств выборов профессии является профпригодность. В интернете, конечно, существует множество тестов на профориентацию, но они указывают на точный результат, делая подростку необъективную картину выбора. Цель нашего проекта — это создание мобильного сайта для самоопределения подростков в профессиональной сфере «Навигатор успеха». Достижения нашего проекта. Мы провели ярмарку в МДЦ «Артек» детский лагерь «Лазурный», в которой мы рассказали о пяти будущих профессиях — из Atlas IC. А также мы провели тест на коммуникабельность, в котором рассказали ребятам о их процентном отношении к этому качеству. Стратегия нашего проекта — это увеличение численности наших подростков при помощи пиара в социальных сетях, а также сотрудничество с IT-специалистами и специалистами по профориентации. А я вам представляю нашу команду — это Кошкина Полина, Алиса Юсупова, Анастасия Коженникова, Мария Колташкина, Козлова Дарья, Алена Бердник и Андрей Зинков. А вместе мы команда «Векторы». Спасибо. спасибо за внимание. Добрый день, дорогие друзья. Мы приехали к вам в команде пяти человек из Удмурской Республики, города Глазово. Это Анастасия, меня зовут Виталия. Здесь говорят лучше, ага. точка тебе, спасибо. Так, да? Экран мы не видим. Не... А, экран, да, все хорошо. Так, тренируемся. Где стоим? Зап, зап, запутаюсь. Запутаюсь. <сих> <сих> Значит, в нашем городе население всего 93 тысячи человек. И я хочу спросить у вас всех здесь, кто находится в зале, кто живет в маленьком городе? Вот достаточно много человек. А Кому нечем заняться в своем городе, у кого слабо развита городская среда, у кого некрасивый город. Такие есть, и вас достаточно, ну, так скажем, много. Значит, мы хотим решить вашу проблему, и мы э, в процессе разработки некого сайта-форума, который представляет собой банк идей с проектными идеями для развития городской среды малых городов России. Проблема, на которую направлен наш проект, это как раз-таки э, слабое развитие городской среды, инфраструктуры малых городов. Э, значит, наша идея – это создание общедоступного форума с проектными идеями и уже реализованными проектами в целях обмена и использования информации для дальнейшей реализации этих как раз-таки проектов э, в малых городах. Из этого вытекает цель, достаточно простая цель – создать форум с э, проектными идеями, для развития городов. Стратегия развития. Давай дальше. Стратегия развития. Задача первая — это создать сайт. Мероприятие по реализации первой задачи — это как раз-таки встреча с веб-дизайнером и программистами. Вторая задача — это наполнение сайта, стартовое наполнение сайта проектными идеями в количестве 50 штук. Мероприятие – разработка идей и сбор информации с различных сайтов, например, детский форсайт и фонд президентских грантов, а также и соцсетей. Третья задача – обеспечить регулярное наполнение сайта информацией и идеями. Мероприятие – собрать креативную команду и использовать а, идеи других авторов. Четвертая задача – обеспечить продвижение и пиар сайта, мероприятия, удачная презентация проекта и проведение рекламы в социальных сетях. Целевая аудитория нашего проекта – это молодежь и активное население малых городов России. Ресурсы – это человеческие ресурсы, креативная команда и целевая аудитория, информационные, то есть ресурсы с других сайтов и авторов, и финансовый вклад наших партнеров. Наши риски — это низкая посещаемость сайта и нерабочесть сайта. Мы будем решать, скорее всего, если возникнут такие проблемы, мы будем решать их с помощью рекламы и а, перезапуска. А, хочу еще рассказать вам про макет нашего сайта, чтобы объяснить общую концепцию. А, на сайте будут присутствовать несколько кейсов. Первый кейс — это обновление ландшафта, то есть а, в нем будут... А, содержаться идеи по развитию ландшафта в городах. Второй кейс – это развитие инфраструктуры. Третий – проведение досуга. Четвертый – эко-мероприятие, мероприятие, учитывающее экологический фактор. И пятый кейс – это записные мероприятия, которые предоставят возможность активной молодежи принимать участие в мероприятиях, которые собираются реализовывать в своем городе. Например, человек не хочет быть лидером, но хочет внести свой вклад в развитие своего города, и таким образом он сможет поучаствовать в мероприятии и найти своих единомышленников. Наша команда называется «Одобрена особыми детьми». Я думаю, все мы не раз ходили по различным экскурсиям, музеям, выставкам, различным памятникам и тому подобное. Однако мы чаще всего не обращали внимания на то, не задумывались о том, как же тяжело бывает проходить подобные маршруты людям с ограниченными возможностями здоровья. А ведь жить в полной мере, иметь возможность просвещаться культурно – это все права маломобильных людей. Поэтому мы решили создать этот проект, так как отсутствие адаптированных туристических маршрутов для маломобильных людей сильно ограничивает их возможность для приобщения к культурным и историческим ценностям. Предложение по решению проблемы. Мы бы хотели сделать следующее. Проверить возможности безбарьерного... Без барьерно, без безбарьерного... Безбарьерного... Извините, роста. мне просто нет. Безбарьерного без прохода. Дальше адаптировать маршрут, исходя из сил и возможностей людей. То есть смотреть, где они устают. И также, если у них есть какие-то потребности. Дальше подготовить экскурсантам текст для слепых, чтобы они могли понимать его четче, для глухих. Также подготовить волонтеров, экскурсоводов, помощников. Дальше создать электронную карту маршрутов, сделать реконструкцию труднопроходимых мест и предложить наш маршрут туристическим фирмам. Достижения проекта. Мы на ярмарке проектов Здесь в Артеке завязывали ребятам глаза и ноги, то есть тем самым перевоплощали их, так скажем, в маломобильных людей. И они сами на себя пробовали некоторые маршруты здесь, высказали свои недовольства и поняли, что проект достаточно важен, и он будет достаточно полезен для людей. Вот. А в будущем мы планируем организовать совместные встречи с представителями общественности, власти и бизнеса для разработки совместного проекта и совместного плана работы. Дальше стратегия развития. Мы планируем создать сейчас один маршрут в Казмодемьянске и два маршрута в Южкороле. Это буквально на месяц ближайшей работы. Сейчас число участников будет около 30 человек, включая волонтеров и заинтересованных в этом людей. А дальше ключевые события – это презентация разработанных маршрутов и реклама этих электронных маршрутов. Сотрудничать мы будем вместе с музеями истории города, туристического информационного центра, регионального отделения Всероссийской организации инвалидов, Всероссийской организации родителей детей инвалидов, Министерством социального развития, Министерством молодежной политики, спорта и туризма, и администрации города и бизнесом, различными кафе и заведениями, туристическими лавками. И в заключение хочу сказать, что наша мечта, чтобы во всех регионах страны в той или иной мере решили вопрос об организации подобных маршрутов. Мы будем развивать наш проект и готовы к сотрудничеству. Добрый день, уважаемые эксперты и участники смены. Меня зовут Евгения Жуковская, и я представляю вам социально значимый проект с интересным, интригующим названием «Не детские игры». Принципиально, что вместе, да, «Недетские»? И так, и да? так, так и пишется, да? Так и пишется, так по-русски и пишется. Одной из самых актуальных проблем для школьников сегодняшнего дня является неопределенность в каком-то завтрашнем дне. Друзья, можно так сказать, будущее туманно. И чтобы обеспечить себе хотя бы чуть-чуть уверенность в завтрашнем дне, я предлагаю действовать самим здесь и сейчас. Мой проект поможет решить эту проблему давайте разберемся и посмотрим через что мы эту проблему будем решать я из маленького города так как и члены моей команды в моем городе почти что все люди это сотрудники одного градообразующего предприятия рабочий день на этом предприятии начинается в 8 утра а Учебный рабочий день начинается в 8.30, и некоторые родители думают, чтобы мой ребенок не сидел дома один дома, давайте я его отправлю в школу. Пусть он посидит там примерно ну, часик перед занятиями, зато не один, зато не дома. Но родители забывают, что у учителей рабочий день тоже начинается в 8.30, и ребенок это время сидит в школе, ничего не делали. Иногда, к сожалению... Подобная инициатива заканчивается не очень хорошо, потому что дети веселые, творят, что хотят, грубо говоря. Иногда это приводит к каким-то, допустим, небольшим травмам, но это все равно неприятный исход. Я предлагаю занять это внеурочное дело на развитие четырех главных компетенций будущего в формате игры для детей младшего школьников. Четыре компетенции 21 века – это креативность, это коммуникабельность, это кооперирование и критическое мышление». Давайте следующий слайд Программа рассчитана на 6 месяцев Мы будем прокачивать последовательно каждую компетенцию В финале мы будем По сечению срока 6 месяцев У нас будет такой Получается, сначала будет такая некая диагностика, с чем дети к нам пришли, и будет конечная, с чем дети от нас уйдут, и как в конце у нас будет такая финальная батл-игра между городами-участниками или школами-участниками этого проекта. Следующий слайд – это стратегия развития. Проект запускается одновременно сразу в трех городах. Это Удомля, Междуреченск и Малая Вишера. Примерная Точнее, не примерная, а вовлеченности на старте проекта порядка 120 человек. Также нужно отметить, что игра — это один из способов познания мира. И формат игры — наиболее лучший и удачный способ для развития младших школьников. Добрый день, уважаемые эксперты! Мы представляем вам наш проект «Парад снеговиков». Наша команда состоит из шести человек, и все мы из разных городов. Это Нижний Тагил, Качка, Печка, да? Великий Новгород и Зеленогорск. Об этом проекте мы узнали от наших друзей из города Зеленогорска. Они основали этот проект и проводят у себя в городе. То есть их город является городом-куратором. Мы вдохновились этим и решили масштабировать и сделать этот проект межрегиональным. Наш проект направлен на решение следующих проблем. Это недостаток зимних мероприятий на базе школы и города, а также обильное количество снега. В моем городе, в Нижнем Тагиле и в моей школе проводятся лишь три основных мероприятия зимних школьникам этого недостаточно они желают проводить время зимой какое-то свободное время в школе не в душных залах а на улице то есть более активный и более молодежное в моем же городе качканаге живет 43 тысячи человек и на эти 43 тысячи человек всего два зимних мероприятия, одно из которых вообще никак не приворочено к зиме. Одно из этих мероприятий – ледовое шоу. Посещаясь, у него бешеное. Оно пользуется огромным спросом и популярностью. И мы считаем, что если мы будем дополнять эти мероприятия, то жизнь наших граждан станет немножко лучше. Да. Также мы будем использовать следующие ресурсы. Необходимые ресурсы мы можем поначалу обеспечивать себе сами. Далее планируется вывести это на городской этап. По приезду домой будет обговорена, обговорена с моей стороны эта идея с директором моей школы, новгородской школы и у Влада в Качканаре. Вот. И поэтому мы желаем запустить межрегиональный проект, конкурс «Парад снеговиков» с 5 по 15 декабря. Дата будет варьироваться, так как все зависит от погодных условий. Также устроить фото соревнования на официальном сайте города-куратора с выбором лучших работ. И... Преимущество этого проекта в том, что он решает определен... две проблемы одновременно. То есть мы лишний снег убираем, мы формируем его в снеговики и добавляем новые интересные мероприятия. Проект... А, Достижение данного проекта. А, также вот представлено положение. Это нам расскажет Анастасия, так как она является организатором этого проекта в своем городе. В общем, наш проект действует на территории города Семеногорска уже четыре года, и мы запускали, когда его первый раз, у нас не было вообще ресурсов, денег, чтобы это сделать, просто приурочили к дате, что по итогу за четыре года он вошел в план городских мероприятий. У нас участвует 125 команд по сравнению с первым годом, 26 команд. То у нас огромная тиражируемость по всему городу, и это стало главной традицией. Города Зеленогорска. Здесь вы видите нашу информационную кампанию, мы используем все каналы СМИ, это телевидение, радио, соцсети и корпоративные газеты. Также вы можете увидеть, что нас пиарят российское движение школьников, Центр образования и перспективы и тому подобное. Так мы предоставляем нашу полиографическую продукцию, это календари, дипломы, рекламы и баннеры. Это кадры, как мы проводили парайс снеговиков. Угу. Предложение по нашему проекту я уже обговорила, и достижения нашего проекта будут таковы. Проект одновременно запустится в четырех регионах. В рамках конкурса в, в, города, в, город, в городах-партнерах в будут установлены 20 снеговиков, и в городе-кураторе 120, так как он уже работает не первый год. Участниками в моем городе являются школьники, в Новгороде также школьники и в моем городе это семьи и школьники. Да. Путем преобразования снегов в снеговиков будет убран лишний снег. И снизится его количество. А также самое главное, появится новое классное мероприятие. А также уже мы попробовали провести новый обновленный парад звездных снеговиков на базе Артека. Э, Всем детям очень понравилось. И мы задали такой вопрос. Хотели бы вы прийти со своей семьей и друзьями? На парад в городе они ответили, конечно, да, мы просто не успели вставить видео. Это, видите, они из примеров работы, там еще одни были. Вот так да, классно прошел у нас уже э, обновленное мероприятие парада снеговиков. Вот достижение проекта, стратегия развития, что мы планируем делать, что через два года мы э, будем запускать проект на всех площадках городов-партнеров, так как мы подписали 8 соглашений, но пока будем пробовать на трех. И э, на каждой территории мы ставим рамку, чтобы, по крайней мере, будет 20 снеговиков, а от нашего города уже выпускается больше. А также, чтобы проект входил в план городских мероприятий, приобретался э, самостоятельность и стал тиражированным на всех площадках города. Здесь вы можете видеть команду нашего проекта и контакты для связи и дальнейшего сотрудничества. На этом все, мы готовы слушать ваши вопросы. Добрый вечер, дорогие а, друзья. Пошло, там звука нет, к сожалению. Меня зовут Аделя, мне 17 лет, я из города Казани. Я хотела бы представить вам наш проект экологической настольной игры по маршруту мусора. Все мы знаем, что переработка отходов необходима, но это не становится частью нашей повседневной жизни, потому что мы не понимаем, как устроена сфера сортировки и переработки мусора, вследствие чего мы ей не доверяем. Эту проблему уже начало решать государство, и, как известно, с 1 января 2019 года был введен законопроект, который гласит, что каждый гражданин Российской Федерации должен осмысленно сортировать отходы. Но на самом деле ситуация в России сейчас такова. Лишь 4% от всего мусора отправляются на сортировочные заводы, еще меньшая часть на перерабатывающие заводы. 2% мусора сжигаются, остальное же отправляется на полигоны. Площадь таких полигонов в России уже около 5 миллионов гектаров. Цель нашего проекта это не освободить весь мир от мусора и создать мир во всем мире. Мы лишь хотим, чтобы в сфере переработки мусора стали доверять. Как доверять? Чтобы они узнали и взрослые, и дети. Это сформирует все сообщество активных, эко-волонтеров, людей, которые знают экологию, которые ей увлечены. И вот наше решение настольная эко -игра. Э игра показывает маршрут мусора, и вы можете по нему пройти. Игрокам придется преодолеть препятствия и правильно распорядить, распорядиться спором мусора. Такой формат очень удобен, он позволяет за короткое время дать экологические знания как детям, самым маленьким, так и взрослым. Соответственно, наша целевая аудитория — это, с одной стороны, люди с 5 до 30 лет, которых мы планируем привлекать через прямые интернет-продажи, через частные детские сады, школы и центры дополнительного образования. С ценностным предложением вы можете ознакомиться поближе на разданных вам листочках. Вторая наша целевая аудитория – это компании с экологической ответственностью, а также компании по сбору твердых бытовых отходов. На них мы планируем выходить путем персональных предложений и холодных звонков. С ценностным предложением можете также ознакомиться. Мы просчитали нашу бизнес-модель и поняли, чтобы… Можем ли достичь точки окупаемости, нам нужно продавать по три игры в месяц по две с половиной тысячи рублей. С подробным бизнес-планом вы также можете ознакомиться на розданных листочках. Хотела бы рассказать пару интересных фактов о нашем проекте. За время нашего пребывания в Артеке география проекта увеличилась ровно в полтора раза. В нашу игру уже сыграло более 500 детей. За время пребывания в Артеке также мы пиарили нашу группу, и ее аудитория в два с половиной раза уже увеличилась. И наш прототип, что важно, был одобрен экспертами-игропрактиками, а не просто детьми. Стратегию развития вы можете посмотреть на слайде, она довольно подробно расписана. Хочу лишь сказать, что мы планируем масштабироваться и выигрывать грантовые деньги на патент, первичную рекламу продукта и так далее. Ни один проект невозможен без команды. И эта команда у нас есть. На данный момент в Артеке у нас это три города. Нижний Тагил, Казань и Москва. Также в нашем проекте есть Республика Башкортостан и Волгоградская область. То есть в принципе шесть регионов это довольно-таки много. Также у нас охвачены многие пункты от пиар-менеджеров до лидеров проекта и дизайнера-разработчика. С нашими контактами вы можете ознакомиться на слайде и по QR-коду перейти в нашу группу ВКонтакте. Будем рады ответить на ваши вопросы.